Друзья, всем привет! Сегодня хочу поделиться пополнением моей мастерской, о котором я давно мечтал. И мечта моя, наконец, сбылась. Приобрел, наконец, ленточный пильный станок фирмы GIB. Модель для начала взял самую простую – BAS 250, где цифра 250 означает диаметр маховиков, на которых расположена лента. Хочу начать с распаковки. Написано, что весит 35 кг. По ощущениям так и есть. После распаковки расскажу, что входит в комплект поставки. Во-первых, чугунная станина или стол. Довольно увесистая штука. Находится в упаковочном пакете и хранится там в смазке. Верхняя качающаяся опора, на которой устанавливается стол. Направляющий с мерной шкалой в миллиметрах. Узел параллельного упора с быстрым заживом для удобства работы. Соединитель системы аспирации опилок. Упор-транспортир со шкалой от 0 до 45 градусов пластиковый толкатель для безопасной работы и набор всяких болтов, гаев и барашков. Итак, приступим к сборке. Для начала устанавливаем опоры на свое место и притягиваем. Далее берем станину и устанавливаем на опору, пройдев ленту через прорезь на станине а затем прикручиваем снизу к опоре на четыре болта с шайбами. Устанавливаем направляющую. Вставим быстросъемный боковой упор и транспортир на столб. Эти узлы пригодятся для распила по прямой. Для криволинейной распиловки их можно снять. Ну и в конце устанавливаю рукоятку натяжителя ленты. Станок собран. Сама лента и все узлы, на которых она держится, уже установлены и отрегулированы на заводе. В принципе, делать ничего не нужно. Теперь расскажу немного о характеристиках. Рассматриваемый станок используется для распиливания деревянных заготовок под разными углами, как по прямой линии, так и криволинейно. Станок оснащен электродвигателем асинхронного типа, мощностью 350 Вт. Жесткость конструкции позволяет исключить вибрацию, благодаря чему повышается точность распила. Отшлифованный чугунный рабочий стол допускает изменение наклона, чтобы обеспечить распил под углом. В станка предусмотрена система, позволяющая быстро натягивать полотно. Верхняя направляющая регулируется по высоте, благодаря реечной передаче. Для точности прямых и косых распилов служат параллельные и транспортирные упоры соответственно. Данные станки применяются для деревообработки как в личном хозяйстве, так и в небольших частных производствах. Немного цифр. Наибольшая высота распила 120 мм. Длина ленты используется 1790 мм. Ширина полотна пилы от 6 до 13 мм. Скорость пилы 700 м в минуту. Наклон стола от 0 до 45 градусов. Размер стола 350 на 318 мм. Далее я продемонстрирую, как он справляется с работой. Как вы видите, станок отлично справляется со своей задачей. Пилит все без напряга и в различных вариантах. Ровно и по кривой. Я станком очень доволен. Единственное, что проглядел, это то, что подставка не входит в комплект. Поэтому пока поставил его на маленький столик. А позже либо закажу подставку, либо сделаю сам с помощью этого же станка. Друзья, ссылку, где покупал я этот станок, я оставлю в описании под этим видео. И если кто-то заинтересовался, то может зайти и посмотреть. У них есть модели и посерьезней. Поставьте лайк, если такой краткий обзор оказался вам по душе. Но я только учусь делать обзоры, поэтому, конечно, мог что-то не недосказать. И если у вас остались какие-то вопросы, то прошу, задавайте их в комментариях. Я постараюсь на них ответить. А тем, кто еще не подписан на канал, я рекомендую это сделать прямо сейчас. Подписывайтесь, друзья, и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!